Ё-моё, начинаем. А всем добра, ура, игра приветствует вас, друзья. С вами вновь Олег, он же бородатый скреч. Начинаем, точнее продолжаем играть в Вальхейм. Не просто, на самом деле, мы сегодня здесь все с вами собрались, а собрались мы здесь с вами, друзья мои, дорогие подписчики и телезрители, для того, чтобы открыть сезон Охоты, да, ребятки, наконец-таки мы сегодня отправимся на охоту Расскажу, покажу обо всех азах, которые необходимо будет знать э, новичку И не только, может быть, новичку пригодится данная информация Поэтому поставь, пожалуйста, лайкосик под данный видосик Мне очень нужна, важна твоя поддержка Запасайся кофеечком, чаечком, печеньками, а мы начинаем! Ну что, викинг, сидишь, скучаешь, надоело тебе без женщины? Надоело скучать в одиночестве? Так, пойди уже займись делом, черт возьми. Смотри на себя, какая на тебя женщина нахрен клюнг, если ты ходишь в одних обносках и в тряпках. Найди себе одежду покруче, и тогда, возможно, у тебя будет а, шанс. Викинг поднимает свою задницу и начинает а, действовать потихонечку. Так, ну что ж, друзья, для того, чтобы нам с вами улучшить качество своей экипировочки, нам необходимо в первую очередь а, найти себе подходящий инструмент а, для Охоты. На самом деле, охотиться можно и просто с дубины на перевес, но это не совсем-таки а, эффективно. Настоящим оружием для охоты является, конечно же, а, охотничий а, лук. Но он здесь сколько не охотничий, а просто лук называется, и делается он, конечно же, на верстачке. Давайте, ребятки, посмотрим, что для его изготовления нам а, потребуется. А, ребятки, на его изготовление нам потребуются кожаные обрывки, которые мы получаем при убийстве а, кабанов. Пойдемте, ребятки, сбегаем, а, убьем не несколько кабанчиков. Перед каждой вылазкой, особенно если вы куда-то идете на какие-то опасности, на приключения, советую всегда, ребятки, питаться различными типами а, мяса. Или малину, или грибами. Но чтобы, ребятки, у вас были нормальные бафы, иначе будет очень-очень а, сложно бороться а, с живой а, природой. Так, ну что, ребят, выдвигаемся, ищем кабанов. Это первая наша очередная цель. А, на самом деле, чтобы найти кабанов, необходимо просто-напросто побродить по окрестностям. Эти Гады любят спавниться везде, где только а, попало, то есть а, в лесах их можно найти, на лугах их можно найти, возле рек, вот, ребят, пожалуйста, нашел кабана, он просто бегает в лесу, как сумасшедший, похоже, он меня заметил, так, меня заметил, похоже, еще кто-то, а ну, канай отсюда, древесина ты трухлявая. Ты, трухлявая древесина, даже на дрова мне не годишься Потому что, блин, я, наверное, найду получше где-нибудь в лесу Так, ребятки, охотимся на кабанов а, Просто побродите по лесам Вот тут, смотрите, у нас место, где их достаточно большое скопление а, Привидев кабана сразу же выдвигайтесь непременно к нему Прям на перерез к нему, да просто-напросто быкой на него Просто выдвигаете в наглую, к нему подходите, ставите блок Он вам ничего сделать не сможет Кабаны любят, ребятки, имеют такую тактическую особенность Как убегать от вас после атака Поэтому имейте это в виду, либо вы подходите к нему в упор и наносите сразу же первым удар, либо же, если вы не успеваете поставить блок и подходите к кабану слишком близко, то тогда удар получаете вы прямо его острыми клыками В паховую о, область Это, ребят, достаточно больно, да Поэтому берегите свои бубенцы Прежде чем вступать в схватку с дикими о, Кабанами. Так, ну что ж, в принципе Кожи у нас достаточно На самом деле, друзья, у меня и лук уже давным-давно есть Но я вам демонстрирую, что Необходимо для того, чтобы скрафтить о, Свой о, первый о, о, Лук. Да что ж такое, этих типов здесь Просто меренно, видимо-невидимо На каждом шагу нам попадаются вот эти Вот упыри. Кстати, я вам хочу так сказать сказать, что если, когда мы убиваем кабанов в лесу, то тогда мы типа наносим урон живой природе, а после того, когда мы наносим урон живой природе, возникают у нас вот эти вот трухлявые пеньки, которые потом за нами ведут охоту. Имейте ввиду это, и знайте, это, как говорится, такой, доп такая дополнительная информация вам для а, размышления и для тактических каких-то а, действий. Так, ну что ж, поубивав немножечко кабанов, идем к нашему а, верстачку, да, в наше замечательное, великолепное а, Просто-напросто ослепительное Жилище, так, заходим, ребят, в наше Жилище, ищем здесь верстачок Кстати, у меня, ребят, на канале недавно вышло несколько Обучающих видосов, гайдов, да, познавательных Для новичков, а, можете перейти Туда и посмотреть, можете перейти в плейлист По Волхейму и посмотреть, там я Рассказываю, как пользоваться Как, как пользоваться стартами, ресурс, стартовыми Ресурсами, как скрафтить верстак Как управляться с верстаком и даже Ребят, рассказываю, как правильно строить Свой а, дом, да, вот этот домик я Уже построил, естественно, существует обзор на него можете зайти посмотреть Приятного просмотра и позитивного настроения А мы, ребятки, подходим к верстачку И смотрим, где же этот самый лук Вот сюда, ребятки, нажимаем Просто-напросто создаем лук Да, у меня недоступно, а у вас будет доступно Если вы насобираете 8 кожаных обрывков Кожаные обрывки я, ребятки, показал вам, откуда собираются Нужно просто бегать за кабанами Драть им задницы И тогда всегда будет при кожаных обрывках В дальнейшем, ребятки, как только мы получаем наш с вами первый лук а, можно уже задуматься о, об улучшении наших с вами тряпок Вы посмотрите, ребят, в чем мы, в в мы ходим, ребят Это же обноски, по-другому это назвать никак нельзя Посмотрев в инвентарь, ребятки, аж слеза наворачивается Вы только посмотрите, К показатель брони моего персонажа всего лишь один пункт Как такое, ребят, может быть и как выживать, ребятки, с одним пунктом брони Я ума не приложу, поэтому, ребят, идем охотиться дальше а, наша с вами следующая цель для охоты Это, конечно же, а, олени, которые бродят у нас в местных лесах Сейчас, друзья, подготовимся и выдвигаемся непременно на охоту Итак, перед выходом на охоту, ребят, не забывайте, что если у нас есть лук У нас должны быть обязательно еще и а, стрелы Сделайте несколько простых стрел, хотя бы, ребят, деревянных Они стоят не так уж и много 8 древесины необходимо, чтобы скрафтить целых 20 а, стрел Да, огненные и стрелы со кремниевым наконечником можно сделать уже по мере того, насколько много у вас а, различных а, ресурсов. Напоминаю, чтобы открыть а, вот эти вот стрелы, да, с огненным наконечником и с а, кремниевым наконечником, вам необходимо будет просто-напросто а, убить одну птичку. Сейчас я вам продемонстрирую, ребят. Да, пока мы, ребят, готовимся к охоте, я сейчас попутно вам покажу, что нужно сделать, чтобы открыть другие типы а стрел. А, блуждая по окрестностям, также по лесам и лугам, вы можете найти вот таких вот птичек. Вот видите, беленькая сидит вот там вот вдалеке. А, и, конечно же, ее с помощью лука по-быстренькому умерчиляете Ой, что-то я огненный стрелож на нее использовал, блин, капец. Да, ребятки, вот этих птичек надо убивать обязательно. Они являются как раз-таки носителями тех самых эксклюзивных перышек. Да, вот у нас три пера сейчас было добавлено. Как только вы найдете эти перья, у вас сразу же автоматически разблокируется а, рецепт огненных стрел и а, стрел с, с кремниевым наконечником. Вот, пожалуйста, еще одна птичка сидит вдалеке При охоте, ребятки, советую максимально прицеливаться Потому так у вас, ребят, будет больше шансов, что вы точно а, попадете а, в цель Если же не прицеливаться, то у вас, конечно же, выстрел будет такого рандомного плана И вы можете тогда не попасть Вот, смотрите, раз, прицеливаемся и точно в цель попадаем Ровно, ребятки, та птичка, которая нам была нужна, была, была повержена И тут за нами еще и кабан увязался Иди отсюда, грязный ты паразит! Так, отлично, кабану мы наваяли и вот этому трухлявому пеньку мы сейчас то же самое а, сделаем. Отличненько, ребятки. Еще и места подняли. Да, ребят, ищите перья, если хотите сделать более качественные и крутые а, стрелы. Определенные есть, ребятки, бафы у стрел с кремнием наконечником. У них а, мощнее гораздо колющий урон. А У огненных есть, ребятки, отличительная особенность. Они будут носить периодический урон огнем, как только ваша цель будет а, подвержена действию стрелы. Сейчас мы передохнем до утра. Да, я люблю на оленя охотиться все-таки днем. А, ну что ж, друзья, когда у нас есть лук, нам гораздо проще станет охотиться а, на тех же самых оленей. Сейчас я вам продемонстрирую, как нужно правильно это делать, и чтобы каждый увиденный вами олень был наверняка пойман в вашу а, ловушку. Олени можно, ребят, определить по соответствующему такому, знаете, хихикающему, язвительному а, звуку. Из леса он доносится обычно. То есть, стоит нам прислушаться и... Вот, ребята, пожалуйста, вот он олень. И его можно по характерному звуку Если вы так его визуально не видите То можно, ребятки, его по звуку определить Звук-то покажу, запишу вот, только что, ребят, был звук такой, да, хихикающий или такой плачущий. Вот еще раз, ребятки, был звук. Это означает то, что олень нас заметил и быстренько э, ретировался. Ни в коем случае нельзя этого допускать, нужно подкрадываться к добыче. Красы, ребятки, можно на левый контур. Просто, ребят, присаживайтесь вот таким вот образом и начинайте на свое, как говорится, охотничью э, миссию. Когда вы, ребят, крадетесь, расходуется ваша э, выносливость. Поэтому не старайтесь э, доводить вашу полоску выносливости до конца. Особенно тогда, когда вы максимально близко пытаетесь приблизиться к коленю, э, У вас выносливость закончится и он вас просто-напросто э, спалит. Просто, ребятки, ждите, э, э, стойте на месте, ваша выносливость восстановится и продолжайте подкрадываться э, дальше. Если вы этого не сделаете, говорю, у вас выносливость внезапно закончится... И олень от вас а, сбежит Кстати, когда мы крадемся, у нас улучшаются параметры а, скрытности Итак, друзья, замечен олень вот там вот на берегу речки а, Давайте, ребят, попробуем сейчас его а, уничтожить Да, это немножко долго, да, приходится запариваться Приходится а, наперед рассчитывать ваши действия Но зато это гораздо эффективнее, нежели вы будете просто так бегать Тудам-сюдам, о, это у нас даже олень с двумя звездочками Этого оленя будет гораздо сложнее убить, поэтому ищем, ребятки, выгодный а, ракурс, например, отсюда так, есть, Да, ребят, с одного выстрела получается. Главное, ребятки, максимально натягивайте тетиву лука. Если вы натянете э, ее немножечко, то урон будет соответствующий, то есть его будет недостаточно. Если же вы натянете тетиву и выстрелите в такой момент, то тогда будет нанесен максимальный урон. Вот смотрите, ребятки, на них сейчас и проверим. Тихонечко, ребят, навели, выстрелили. Мало того, что промазали, еще и урона не нанесли. Вот, ребят, пожалуйста, сейчас проверим еще раз. Вот, пожалуйста, ребятки, выстрелили, нанесли совсем чуть-чуть урона. А если же мы затянем по максимуму, то тогда этому Никсу а, придет сразу же а, Хана, потому что стрела летит с бешеной скоростью и влетает ему прямо в его, а, в его скользкий глаз. Так, ребятки, вот таким вот образом легко и просто можно охотиться. Ну что ж, одного оленя нам для Броньки недостаточно. Идем искать оленей больше. Запомните, ребятки, там, где вы нашли одного оленя, значит, ищите в окрестности, где-то должны обродить его сородичи. Вот сейчас мы с вами и попробуем найти его Сородичи. По-любому где-то здесь еще затесался один олень, но только осталось определить именно а, где. Я слышу, я слышу где-то спереди. Я слышу где-то спереди звуки. Ага, кабана я вижу. Но кабан нас мало интересует, ребятки. Но можно попутно и кабана а, сбрить, также оставаясь а, в скрытом состоянии. Так, так, так, где-то правее, правее где-то были звуки. Я чувствую тебя, оленина. Я тебя чувствую, ты уже где-то близко. Да, ребят, следите за вашей выносливостью. А Для того, чтобы, ребят, полоску выносливости всегда держать на нормальном уровне, необходимо всегда, ребятки, питаться. То есть не бойтесь, питайтесь, кушайте ягоды, кушайте мясо. Лучше, конечно же, мясо, чем ягоды. Лучше, конечно, чтобы у вас три слота под разновидную еду были именно мясом. Тогда будет вообще идеальное сочетание. Так, ребят, где-то я чувствую оленя, где-то он здесь в кустах кричит, но пока что я его... Не вижу. Да, этих оленей достаточно сложно в лесу найти. Я и предпочитаю охотиться на них а, днем. Ночью же вообще, ребят, практически без а, вариантов. Вот я чувствую, что... Вот он, ребятки, вот он олень. прям перед нами. Там даже их два. Так, ребят, один. И второй от нас сейчас убегает. Но... Да, ребятки, второй от нас убегает. Он, ребят, с одной звездой. И попасть вряд ли мы в него сможем, потому что у нас выносливость закончилась. Но можно присесть и посмотреть, куда он побежит. Интересно, ребятки, сколько же надо в оленю, чтобы... Обратно перестать нас а, Бояться, этого я не знаю Поэтому давайте про, поэкспериментируем Вот он, ребят, туда убежал Пойдемте проследуем а, за ним а, Нам, ребят, необходимо для нашей с вами бронки несколько шкур оленей Поэтому охотиться придется очень а, Долго и очень а, Муторно, используйте, ребятки Приемы подкрадывания, они вам Помогут и вы будете всегда добиваться Своей цели и всегда попадать Точно в вашу цель Вот, ребятки, идет олень он нас сейчас не видит, он уже откатился И стреляем прямо а, Непонятно куда, но мы попадаем И сбиваем его а, на смерть И еще шкуру а, получаем С одного оленя иногда выпадает По две, по-моему, шкуры да, 13, ребятки, у нас шкура оленей. Ну все, я думаю, этого нам достаточно для того, чтобы сделать одежду а, получше. Сейчас передохнем и пойдем, ребятки, заниматься а, созданием совершенно новой а, одежды. Вот еще затаился один олень в кустах, но он-то не знает, что здесь ждет его. А здесь уже жду я с натянутой по максимуму тетевой и стреляю ему! Прямо, да что ж ты будешь делать, ты прямо в глаз хотел сказать, я, и он тут же от меня а, сбежал. Поэтому, ребятки, не торопитесь, развивайте свою скрытность, тренируйте свою скрытность, и тогда вы будете более эффективно к ним подкрадываться и добывать для себя необходимые а, шкурки, необходимые ингредиенты. Да, олени, ребятки, это не только, как говорится, полезный мех, но и 3-4 килограмма диетического легко усвояемого мяса. Вообще, совет от меня, как от начинающего охотника, да, в этой игре от начинающего игрока а, На начальном этапе старайтесь умерчлять И практически всех попавшихся На ваши глаза животных Будь то кабаны, будь то олени Будь то еще какая-нибудь живность, да, то есть тех же, допустим, никсов э, с болот тоже нужно убивать, потому что у них эксклюзивное э, мясо. И вообще, каждое животное здесь обладает эксклюзивными э, ингредиентами. Вот кабан, смотрите, мечется и не поймет, куда ему уйти. У нас резко что-то стемнело, и это значит, что сейчас пойдет э, дождик. Так, давайте, ребят, кабану уже как следует дадим, дадим, да, заберем мясо, и пришло время, ребята, выдвигаться обратно. Домой будем там потихонечку сейчас мы разделывать нашу с вами добычу. Прибыли мы домой и давайте разделим сейчас нашу а, добычу. Во-первых, поджарим мясо, а во-вторых, давайте уже сделаем какие-нибудь нормальные себе шмоточки. Так, ребят, когда у нас мясцо, мясцо у нас жарится, необходимо сразу же его подбирать, иначе оно у нас превратится в угольки. На начальном этапе желательно, чтобы это была еда, а не угольки. Так, ну что ж, давайте, ребятки, скрафтим себе что-нибудь получше. Ребятки, вот оно, то, ради чего мы сегодня охотились. Это кожаная туника, кожаные штаны. Кожаный шлемак. Вот оно, друзья, для чего мы сегодня пошли на охоту. Делаем себе кожаные шмоточки, шлемачок, кожаные штанишки. И я надеюсь, что на кожаную тунику мне хватит. Но в итоге не хватает мне немножечко на кожаную тунику. Поэтому придется опять без штанов ходить. Давайте, ребят, уже приоденемся и посмотрим, как же эта новая одежда выглядит, ребятки. Пожалуйста, вот он шлем кожаный. Отличненько! Снимаемся холщовую тунику, одеваем кожные штаны. Наконец-то, друзья, штаны! О, вот это я понимаю! Сколько же я ходил без штанов! Теперь жизнь наладится, и теперь я буду гораздо по-другому себя чувствовать и буду морально удовлетворен от этого. Так, ребят, продолжаем жарить мясо. И мы теперь, ребятки, сделали свое дело. У нас теперь защита не один, как это было раньше, а пять пунктов. А это значит, что мы уже можем вступать в схватку с более серьезными а, противниками. А, викинг, если ты хочешь побеждать здесь огромных боссов, то тебе непременно придется прибегнуть к аспектам охоты. Используй мои советики, с умом охоться, и ты будешь выглядеть так же круто, а возможно даже и крутишься чем а, братишка а, scratch да друзья хватит нам еще и на а, кожаную тунику потому что у меня было три кожи а, в сундучке вот она ребятки так у нас есть давайте подытожим кожаный шлемак кожа холщовая туника и мы заменяем холщовую на а, кожаную отличненько друзья теперь можно сказать у меня full set а, кроме плащиков еще здесь здесь можно сделать плащик на который тоже добавляет нам а, немало Пунктиков к броне вроде бы Все, ребятки, 6 пунктов защиты Мы в кожаной броне целиком и полностью И теперь, говорю, мы можем теперь охотиться На более жирных а, монстров Ну что ж, зритель, надеюсь, тебе понравился Мой сегодняшний гадис да, По основам охоты Напоминаю, что это, ребятки, только лишь основы охоты были Это не продвинутая какая-то инструкция Только лишь основы, для которые помогут Охотиться и выживать В мире Валхейма начиная именно игру а, с нуля. Я уверен, что есть еще какие-то тонкости и нюансы на начальном этапе игры а, по поводу охоты. Пишите, пожалуйста, ребятки, свои предложения. Да, пишите свои советики. Все комментарии я читаю и непременно на каждый ваш комментарий я а, отвечу. Также, ребят, принимаю свежие идеи по данной игрушечке и, возможно, ваши идеи в ближайшее время окажутся в виде моего видео на моем а, канале. Ну что ж, друзья, играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного гейма еще обязательно увидимся продолжение следует